Добрый день, господа подводники. В портрауму я наиграл уже что-то около двух сотен часов. И за эти две сотни часов я столкнулся с большим количеством монстров, растений, каменных ледяных отложений. Ну и все это началось где-то на 70 часах. Я погибал, искал причины своих смертей, столкновений, падений. И сейчас я уже понимаю, все это происходило из-за недостатка игрового опыта. Но на тот момент я искал и смог найти другую проблему проблему игровых лодок. Просидев в редакторе около двух дней, я создал что-то свое, то, на чем даже можно было поплавать. Но и тут не обошлось без проблем. Так как это мультиплеерная компания, я не смог найти большой серый кнопки добавить лодку в мультиплеерную компанию. И если с одиночки достаточно просто сохранить вашу лодку и сделать все, что вас требуется, с мультиплеером тут все чуточку сложнее. Теперь перейдем к делу. Для начала нам пригодится любой браузер. Я, например, буду использовать оперу GX, и вам нужна будет папка, ну или Total Commander. Вы переходите на просматриваемый вам видеоролик, заходите в описании, после чего переходите по первой ссылке. Ну или если вы мне не доверяете, просто пишите в поиске среди компрессор Barotrauma. Ну а если вы перешли по ссылке, листайте просто вниз и качайте. Там вроде без разницы, что качать, но я буду качать то, что больше. После загрузки просто открывайте папку вывода, разархивируйте архив куда вашей душе угодно. Потом вы следуете просто по тому пути, куда вы разархивировали архив. Но поднимайте свои глаза чуть выше, нажимайте вид, показатели скрыть, скрытые элементы и ставите галочку, если она не стоит. Открывайте подозрительно выглядящий Save компрессор и нажимайте Browse. Далее следуйте по пути. Локальный диск C, пользователи, имя пользователя, апдата, local, найдалик entertainment. Портраума, мультиплеер и... и находите файл с названием вашего сохранения. Выбирайте его, нажимайте декомпресс. Опять следуйте по этому пути и обнаруживайте то, что у вас есть папка с названием вашего сохранения. Что мы видим? Подводные лодки, которые вы купили и геймсэшн. Как вы поняли, нас интересует именно геймсэшн. Открывайте его там с помощью блокнота, но я буду открывать с помощью notepad. Вообще тут можно читерить знатно в этом файле но мы сюда пришли не зайти. Спускайтесь в самый низ, находите строку Available Subs, а под ней ваши подводные лодки. Копируйте строку, от последней жмякайте Enter, вставляйте ее и выравнивайте. В кавычках вписывайте название вашей лодки, у меня это Барбус. Все. Нажимаем сохранить и закрываем файл. Затем опять открываем декомпрессор, на этот раз уже около компресса нажимаем Browse. И двигаемся по тому же пути. Находим папочку с названием вашего сохранения и нажимаем компресс. Все, закрываем декомпрессор и идем проверять. Ну и что мы видим? Лодка действительно появилась в списке продаж, ее даже можно будет купить. Ну и в принципе на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь скоро услышимся. Пока.